Основой вот этого, этого рейтинга мог бы стать рейтинг каждой федерации в мире, в мировом рейтинге. То есть, когда мы понимаем, что федерация занимает там, пятое место в мире, там, да, там, такое в Европе, вот, то, наверное, значит, она, то есть это, это не, не показатель, который абсолютно объективен, на который нельзя повлиять. Задача же любого рейтинга в чем? В том, что, чтобы показатель, который э, этот рейтинг дает, он был бы не субъективен, не был связан с частным мнением кого-то конкретного, кто заинтересован. Когда мы говорим о рейтинге в масштабах мира каждой федерации, то мы понимаем это тот процесс, на который никакой чиновник, ни который, никакой президент федерации никто никогда не повлияет. То есть, соответственно, это абсолютно объективный критерий. Вот. Вторым объективным критерием может быть также, ну, либо, вернее, не либо, а абсолютно является количество вот медалей в официальных соревнованиях, да, которые проходят ежегодно. То есть вот это вот соединение этих двух показателей и дают возможность какой-то рейтинг выстраивать. Возможно, либо нужно разделить отдельно э, командные отдельно к индивидуальным, поскольку ну, очень тяжело посчитать медали. Да? То есть э, в игровых видах спорта будет ежегодно там, по 2-3-4 соревнования, ну плюс там мужчины и женщины. А в индивидуальных их будет там десятки. Там, да? Там, то ли считать по количеству участников тогда если там, в игровой команде там получила медали там 11 человек то значит эти 11 сравниваются остальным но это, это, это, это предмет для дискуссии поэтому говорю что как бы, официальный критерий есть а, объективный наиболее объективный критерий есть положение в мировом рейтинге вот, то есть пропорционально. Если это 4, из 10, 4 место из 10 или это там 20-е там, из 150. То есть ну, вот, вот в таком именно. То есть не просто четвертое, а это как бы пропорционально, которая соотносящееся с количеством вовлеченных э, федераций в этот вид спорта. Видископ. Спортивное видео.